Мой хороший слоник пока а, у нас. Я снимаю, дочь, корми. Мой хороший слоник такой. Нет. Ой. Ой. Еще один пришел. Все что ли? А, нету больше всю. Ой, Эй! Анютка. Там сзади слоник. Эй, нет, да? <сих> но... <сих> ну, погладила бы его. Она... Анют, еще бери, корми нашего слоника, корми. Ну, Эй, это, да, ну этого тоже. Ну, пусть, но это. Я хочу нашего. Ну этому дай пару бананчиков, пусть тоже съест. А, иди к нашему тогда. А нет, ну корми обоих, видишь, того не кормят. за закосил. За за а, за, за, за, за, а, Ничего, ничего, пусть это. Пусть. Играет. А тут не дают бананов, я траву буду есть, правильно? Кто тут закидывает, да? Но. Мальчик, зинку. Дай, дай, дай, дай, дай. сын, <dólares>